Моргни мне, когда я могу начинать. Уже моргаешь? Нет? Весна, да. Я ему сказала, играй в весну. И он сразу взял и стал играть в весну. Как человек так делает? Моргнул незаметно, да. Я ждал тебя у окна. Я так сильно ждал, сердце мое замирало, я не знал, когда ты придешь, и начал ждать прямо с утра. Я ждал час, два, три, а ты все не шла, и не шла. Затем предчувствие тебя, я всегда предчувствую тебя, внутри меня что-то щелкнуло, забилось и загорелось, и вот ты выскакиваешь из-за угла, мои клетки сходят с ума от счастья, мои клетки рванулись к тебе, на тебя, под тебя, с тобой». Ты улыбаешься и, махнув мне в воздухе рукой, делаешь шаг в сторону меня. Я люблю твой шаг. Твои шаги похожи на танец. Я так хорошо знаю этот танец. Еще шаг, еще шаг. Я так ждал тебя. Твои каблуки стучат по асфальту. Быстро, быстро к правой блестящей лодочке прилип первый осенний лист. Налетел ветер, и ты левой рукой запахнула ворот пальто. Я вижу катушки на пальто, я вижу надпись на молнии. Танец, танец, танец, танец в каждом твоем движении. Мне кажется, я могу рассмотреть твои веснушки, что их количество стало больше за неделю, что я не видел тебя. Губы шелушатся, а ты облизываешь их на ветру, на зло ветру. Ты лавируешь между разноцветными машинами и пытаешься делать сразу все — убрать волосы, закрыть шею, отклеить прилипучий лист от подошвы и удержать в руках хрупкий бумажный стаканчик. Подо мной горит пол, Горят стены и лестничные пролеты, и к черту все, я так сильно ждал тебя у окна, а сейчас ты поднимешься по лестнице, и я поймаю тебя дрожащими руками, я поймаю тебя всем телом и всем сердцем. Мое сердце съест тебя, запечатает и не отпустит обратно. Сегодня мне стало лучше, и мне объяснили, что в моей палате нет окон, и что тебя год назад сбила машина.